Здорово. Привет, какая картинка четкая, как хорошо, приятно видеть таких людей. И фон. И фон хороший, да, вот сразу видно, человек просто подготовленный. Вы на канале Интересные Люди. На моем канале Велес Мастер Life Channel, ссылка на который в описании, под одним из видеороликов, где я общаюсь с пользователями чат-рулетка, большинство написало, что вам очень понравился парень, который пародировал голоса разных персонажей. Поэтому я решил с ним созвониться и записать с ним отдельный видеоролик, но уже для этого канала. Приятного просмотра! Привет. Я для начала хочу нашим зрителям объяснить, как мы с тобой познакомились. А познакомились мы с тобой случайно, в чат, рулетка. Ну, для начала ты расскажи о себе, откуда ты, чем ты занимаешься, чтобы зрители получше тебя узнали. Я с города Краснодара. Пока что сейчас ничем не занимаюсь. Сижу дома, потому что мне... ну, недавно, не так давно с больницы вышла, у меня рука поломана. Ну, еще там три ребра и легкая протянута было ребром. А Так учился в модельной школе. После модельной ну, когда руку поломал, пока что модельная школа завершилась. А в Ютубе, когда лазил, увидел, как озвучивают голоса. И мне стало интересно. И вот я примерно на неделю где-то пытаюсь там, ну, пародировать голоса. Видел я твою историю, как ты поломал руку. Может об этом расскажешь, кстати, как это произошло. Мы с друзьями, у нас в Краснодаре там 50 лет такого типа не было, то что снега много, мы решили покататься с дамбы. В итоге с дамбы покатались, нам не, не понравилось, маленькая скорость. А в итоге решили привязать надувную подушку этот, к машине. Начали кататься, я другу говорю быстрее, быстрее, а у него лысая покрышка на шестерке была. В итоге машину занесло, и я влетел на этой подушке в стол. Поломал руку, три ребра, и одно ребро проткнуло легкое. Я сначала думал, поломал позвонок, потому что я лежу, мне трудно начинать дышать, не могу пошевелиться. Но в итоге, когда уже встал, нормально, типа, ну чувствую то, что как будто что-то оторвалось внутри. Но это легкое. типа пробилось, и из-за этого там скопления воды мне функцию на легкое делали, на операцию руку делали, вставляли в пластину. вообще желание появится? То есть ты просто увидел на ютубе, что люди пародируют чьи-то голоса, решил попробовать, получилось и тебе понравилось? Ну да. Как это происходило вообще? Как ты это делал? Я включал фильм, например, и когда на протяжении фильма смотрел, как он у него голос и пытался пародировать. Ну, тебе же нужно слышать себя со стороны, то есть так ты говоришь или нет, или ты просто как интуитивно подбирал голос? Ну, например, вот я в наушниках сейчас сижу, я просто, например, ухо одно отбегаю, и я слышу, получается, свой голос, как он у меня сейчас. И, например, вот я вот так вот говорю, и я слышу, какая у меня голос. Сколько примерно персонажей вот и на данный момент за короткое время смог спародировать? Ну нормально у меня получается Дэдпул, Джокер из мафии Стич реклама ВКонтакте говорят то, что нормально получается и они да, ну, типа, там она короткая, типа, они да.р.ком Озвучено не для продажи. Мы сегодня послушаем тогда парочку твоих озвучек, да, короткие такие зарисовочки, и сегодня попробуем сделать, мы возьмем старый э, мультфильм, который все знают, и озвучим его по новому, да, так скажем, вдохнем в него новую жизнь, но озвучим уже голосами новых актеров, которые также полюбились. Кого-нибудь нам продемонстрируй. Кого ты умеешь? Меня зовут Фрэнки. Я ищу своего брата Джорджа. Он мне задолжал огромную сумму денег и смылся. Это из мафии Джокер, например. Знаешь откуда у меня эти шрамы? Мне в детстве оставил отец. Ну и мой любимый персонаж Дэдпул. Ну конечно с вами капитан Дэдпул. Который вчера постил чувака на кебаб, а его именно коронная фраза «Мои мягкие французские булки». Да, с вами капитан Дэдпул. Ну, вот он такой голос сделал, когда у него какие-то были ироничные ц... э, сцены и когда он был в маске. Но когда он снимал маску, ты же видел, что у него голос, наоборот, становился очень грубым. Да, в маске, кстати, я когда маску одеваю, когда так говорю, там голоса совсем другие. Типа в маске один голос получается, а без маски другой. «Мои мягкие французские булки». Да, с вами капитан Деппол. Кого ты еще умеешь из каких-нибудь героев? Раз. из Венома. Ну не помню там какой именно голос, но у него грубый, я помню, был. Сейчас попробую. Я оторву твои руки, ноги ты станешь, безрукой, безногой какашкой, болтыхающейся в канализации. Веди по моей личной тачке. Да, не ты нашел вас, это мы нашли тебя. Мы есть, Веном. Да еще надо учитывать то, что звук передается немножко искаженно, все равно через... Э... Да, это еще зависит из-за микрофона. Через пикарна. наушники, микрофон, поэтому звук немножко не так передается. Момент из мультика, когда Винни-Пух и Пятачок идут в гости к кролику. Кролика озвучить как Венум. Винни-Пуха, например, голосом Джокера. Или там а Пятачка, например, голос для пола». Вот, я же тебе об этом и говорил. Пятачок с голосом Дэдпула, Винипук с голосом Джокера, а кролик с голосом Венума. И мы заново посмотрим, как этот э, мультик будет. будет звучать. Это будет своего рода такой гоблинский перевод, но уже с более знакомыми голосами. Так, если я что-нибудь в что чем нибудь понимаю, то дыра это нора. Ага. А рай, это кролик. Ага. А кролик — это подходящая компания. А подходящая компания — это такая компания, где нас могут чем-нибудь угостить. Эй, кто-нибудь дома? Я спрашиваю, эй, кто-нибудь дома? Нет. И незачем зачем Я их в первый раз прекрасно слышал. Простите, ты совсем никого нету? Совсем никого. Не может быть. Кто-то а там все таки есть. Ведь кто-нибудь должен был сказать, совсем никого. Слушай, кролик, а это случайно не ты? Не, не я. А скажите, пожалуйста, а куда девался кролик? Он ушел К своему другу Винни-Пуху. Ой, так ведь это же я. Что значит я? Я бывают разные. Я значит я, Винни-Пух. Ты в этом уверен? Ну, конечно. Ну, действительно, винни -пух. А это кто? Это Пятачок. В самом деле, Пятачок. Ну, хорошо, входите. Между прочим, здесь написано «вытирайте ноги». Ой те А, понятно. Не такое это простое дело ходить в гости. Когда войдем главное дело вид, будто мы ничего не хотим. Логом. Привет, кролик. Мы случайно шли мимо. Может, ты все таки войдёшь, раз уже шёл мимо? Шли мимо. Я случайно подумал, а не зайти бы нам к кролику? Умывай то там. тебя Тебе что намазать? Мёд или сгущённого молока? Тебе меду или того и другого? Того и другого. И можно без хлеба. Ну, мы пошли. Сразу никто не уходит. На гостях так не принято. Да, нам пора Всего хорошего До свидания До свидания. Большое спасибо Ну что же Если вы больше ничего не хотите Разве еще что-нибудь есть? Ты никогда не торопишься? Нет, до я совершенно свободен Ладно Посидим еще немного Да, нам пора мы конечно могли бы еще немного посидеть. Нет, по правде сказать я и сам собирался уходить. Она ну хорошо. Тогда мы пошли. До свидания. Всего хорошего. Спасибо. Да, не за что. Как же, как же. Будьте здоровы. До свидания. До свидания. Спасибо. Большое спасибо. Очень рад. Ну мы пойдем.